Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, yeah, friends, я прежде всего сердечно приветствую всех собравшихся сегодня в Крым. Прежде like я хотел с вами увидеться со всеми, и не только с теми, кто здесь присутствует, но с удовольствием встретился и со всеми участниками операции по подъему курсов. Uh, I'll make no secret that I have been looking forward to this meeting, to meeting all of you, not just those present here, but, generally speaking, all those people involved in the Kursk uh, salvage operation. I would to meet you, of course, not only to make the results, but to make the specialists better than me. First of all, I to thank all of you here. again, this would like to thank you all for the of your work. Это была не только тяжелейшая, но и уникальная операция. И мы прекрасно понимаем, что за этим не только технические показатели, но и вы это знаете стояли очень большие человеческие ожидания. And, uh, uh, of course, what matters here is uh, that not only uh, technical parameters uh, are important here, and you are perfectly aware of that, but also what matters, matters here, is that behind the whole thing uh, we had expectations of many people, great expectations. Для нас, я имею в виду, прежде всего россиян, конечно, поднять курс. To us, and, and here I am referring to the Russian people, uh, Russians, uh, the Kursk salvage operation uh, was not just uh, a state business. And that was not only a duty, a responsibility for the state to accomplish, but also that was a moral responsibility. Мы понимаем, uh, то, чего и вам стоило сдержать нервы, сдержать эмоции, терпеливо работать на результат. Check, Но для России, повторяю, это был Поднятие курса это был моральный долг, и перед памятью погибших моряков, перед их родными, перед близкими. Again, for Russia, for this, and and Несмотря на все споры вокруг подъема лодки и почти фантастичность этой операции, а некоторые присутствующих помнят, Наши, наши ведущие специалисты ученых, но моряки меня and, uh, that was done uh, despite all the arguments, all the disputes uh, that we had and many believe that was a fantastic uh, operation or unrealistic operation and uh, many of those present here would confirm it that, Uh, experts, uh, military experts, tried to dissuade me from accomplishing it, although the uh, scientists uh, were on the side of accomplishing the mission. And the members of the Commission apparently remember our last meeting before the decision was taken, and there was Uh, not a single member of the Commission who voiced, uh, who spoke in support of, or gave an affirmative vote uh, for conducting the operation. Nevertheless, the decision was taken to salvage the submarine. And now it is with gratification and satisfaction that I note that that decision taken was justified. Almost completely, almost, uh, almost completely we have lived up to our social obligations to the families of the victims, of the seamen. Мы знаем, что это не единственная трагедия подобного рода. Из более чем 200 затонувших подводных лодок разных государств, наш Курск, это первый атомный ракетоносец, которым на вас Uh, we know that, uh, of course, this was not the first tragedy, and uh, we are aware of the fact that out of the total number of uh, more than 200 uh, nuclear-powered submarines uh, that were sunk, this was the first... 200, 200 submarines. Uh, this was the first... Uh, out of the total number of 200 submarines, uh, This was the first nuclear-powered submarine that was successfully established. <coughs> Out of uh, the choices or options uh, offered, uh, we chose the optimum, uh, one the safest and the most reliable, and uh, the practice, uh, the practical experience uh, confirmed that. В проекте были использованы новейшие технологии и задействованы уникальные специалисты. Каждый из почти трех тысяч российских и иностранных участников операции прекрасно понимал, насколько офиться на любой даже самой незначительной отплошности или ошибки. And every one of uh, almost 3,000 uh, experts and specialists involved was perfectly aware of the price that any mistake, even a minor mistake, would carry. So this Kursk salvage operation is an example, a success story, an example of unique international cooperation четкое взаимодействие большого интернационального коллектива. We we multinational multinational Российские и зарубежные специалисты работали как одна хорошо понимающая докторфекоменда. So, the Russian and uh, foreign international experts worked as a single and uh, well-organized uh, team. And there is another aspect to this which I cannot uh, but mention here, that is uh, the uh, openness of the whole project and uh, the media coverage of it. Это была принципиальная позиция, и думаю, что она тоже работала на пользу этого. И случившуюся трагедию в Баренцевом море мы обязаны сделать, и, конечно, сделаем объективные выводы. Прежде uh, всего... Это нужно для качественного обновления нашего гражданского и военного. All, renew, uh, our, uh, and, uh, Это нужно для создания безопасных условий службы для моряков, как гражданских, так и военных. Это нужно для обеспечения, создания систем надежных поисково-спасательных операций это также необходимо, чтобы осуществить безопасные средства для и военных военных военных военных военных военных И это search-and-rescue services. Я думаю, что э, и трагический опыт гибели Курска, и опыт его подъема, э, должен быть хорошим пусковым механизмом для создания новых, более точных международных стандартов конструирования и эксплуатации судов, в том числе и атомных судов. trigger our efforts to establish uh, more effective, more exact Uh, international standards for uh, shipbuilding and for ship design. And finally, we also saw that events of this kind cannot uh, be left as a problem for one single country. И экологические, и технические, и ресурсные задачи нуждаются в объединении. При их решении мы нуждаемся в объединении усилий многих стран. Uh, like together, to pull, uh, uh, и в заключение хотел бы... Сказать то, с чего начал. Я хочу еще раз сердечно всех поблагодарить всех, кто принимал участие в операции, за профессионализм, за ваше мужество, за честное выполнение гражданский и профессиональной